Всем привет дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить Last Day. Да, в прошлой серии мы там начали выживать, там что-то сделали, потом сдохли и все пропало. Ну там были вещи. Для серии я тут э, ящик построил, тут у меня инструментов больше, у меня кстати, есть АК-47. Вот, я не знаю, мне бонус дали и АК-47 появилась. Ну и грядка. Ну давай сюда. А зачем две? Зачем две грядки. Или там, чтобы был? Ну ладно, ладно, Так, там же можно посадить, получается, на грядке что-то? А, у нас семена есть. О, час целый! Офигеть! А, да, ну тут нет у меня больше семян. Надо, короче, соби собирать траву такую, и там будет семена. блин, выросла. Опять зомби. Блин. Ой, это я! А как я тут валяюсь? Я, походу, сдох и там мы веревка, кстати, мы, кстати, душ можем еще сделать, будем крафтить все, просто на шпинговал зомби. Так, давайте еще посадим. Я проснул, один час, да, такие есть. Вон посадил, пускай растет теперь. Не-не-не, не душу, а рюкзак. Чтобы mm -hmm. места было побольше. Вот, теперь у меня рюкзак есть. Могу еще слаживать. А то, а то очень полезно, если честно. Ну, мне вообще без воды. Вот воды, вот воду, я не знаю, как находить. Воду нельзя найти. Вирус, а, ну это вирус рассказывают туда. А, это к сколько? 60, да? На еды 38. У меня есть баночка. из за тебя разбился самолет. О, показать где самолет. Чего, часа буду бежать? Ничего. А, все, я, я так быстро добежал. Там 59 минут дописано было. Как можно так быстро было добежать? Ну чё, идёт как э, черепаха, бежит как э, лев? Как это вообще возможно? Труша, блин. О, самолет разбился реально. О! Давай быстрее, вон чел упал. Не добежал немножко. А, блин, я испугался, ты Ари, почему здесь? Так, я, я испугался, что это другие игроки пришли. Но я ж тут один играю. все таки О, часы даже золотые. Ничего себе. Не, надо было рюкзак брать. Вот он был реально рюкзак взять. Это зря, что я не взял. Уже. Ну ладно, тут в принципе. Нет, ну, дофига зафига есть, конечно полезно даже телефон есть разбитый нифига себе мне даже блин в жизни бы его тут не было что я не сделал было менты изоленты да тут конечно золото даже есть нифига себе Так да хватит гавкать мне давайте применим применить их можно А, нет, это не так. Так, давайте еще раз багаж посмотрим. Да нет, вот этот. А, это нельзя. Нет, ну уже. Чего это нельзя? Так, что у нас тут есть? Нифига себе. Нормально так поехал. Так, давайте оденемся, приоденемся а тут. То... А то ходим как бомжи, блин вообще ничего хуже бомжей вот я уже так как армии армеец да блин зачем ты его подобрал ну, тут что это такое я уже он есть а где дебо... так ну ладно мясо мне не надо у консервы есть. И воды, я хочу воды, кстати, копить. И мясо пожрать не все Вс, мы зачистили все да? Или тут еще что-то есть? А ну тут, конечно, ягоды есть. А, тут еще? нифига себе да тут еще раскиданы вещи ну, валяются конечно люди. ну нифига себе ну дофига всего оказывается тесаки есть у меня тоже есть такие меня... подрепанный ну, конечно такой вот там высоты упал мужика вообще эту голову оторвало капец конечно веревку у меня дофига А вот. А я в гуи воду, да? Ну за ленты. Но сейчас на все тут нужно. Да? Золотые часы. Зачем мне 30 золотых часов вообще? Ничего, продавать придется, да кому-то. А кому, кому? Я тут один, читаю, остался. О, какие тут, тут еще? Киза да, еще. Не, нормально так сходилось, честно с ней делать ладно себе заберу но нам нужно в принципе так вот это что еще один разбитый телефон сейчас сложим он починится наверное но это и так не работает ну, вода тут уже все выпил в ну, смысле зачем воду ложитесь я тут уже выпил ее выкинуть надо было и все пистолет ботинки нифига себе у меня К47, а, а кто в самолете и пистолет вез? Там же сканер, как бы там. <фифиф> вот это нежданчик. <соргут> как это? А там же вроде бы при входе отбирают. Нет? Непонятно. Так, блин, давай. Нифига себе, там еще сколько? Ну опять телефон разбитый. Ну разбитый телефон мне не нужен зачем? Он же не работает, получается. Очинить а его не умею. и надо походу вс, это уже конец, да? еще телефон разбит. Пиво даже. Пиво? Пиво, пиво. Это Я напился пиво и разбился даже. Не, я пиво брать. Не буду нями. То тоже у меня такая участь будет <laughs> не я не хочу так опять телефон пять телефонов нифига себе это я могу в ломбарты катать и, и, и, и вообще нормально а шо, все, больше нет ничего а вот нос там пилот должен быть а там нет никого Мы чемоданчики чуть это валяются или все нет а все тут даже желез горел походу так включался. ну все принципе тут тут все по погибли в принципе тут нет уже тут всё... о зомби еще здорово. я не буду тебя пить. нет ты нафиг не нужен. офигеть а почему я первый раз не мог пройти Сейчас зомби за мной гонится уже собирайте рабочие части двигателя не так, все, ну нормальный уже армеец. Мне только штанов не хватает. А это не там не выросло ничего. И пистолет, ну нормально, кстати, я так зашел, неплохо. Правда, куда мне это все тевать? Вот нет, выброси. Он на меня лагать из за него. Зачем мне вот эти скрепки? Я Не понимаю, скрепки зачем? Я не что еще Так, можно, кстати, что-то смастелить? Душ. Душ можно? А -а -а -а. Я могу душ сделать, ну все что хочешь сделать. Дерево нам надо, 10 штук. Дерево не здесь, дерево там. Дерево там еще что надо. А, -а, -а ну это надо кирку брать. А я кирки даже нет По-моему. А нет, есть. Так, у меня нет никакой лицевой. Что пожарить можно? Нет. Я все там оставил. Или это какие-то Как? Зачем? Кто мог вообще это сделать? Пол. Вот так полон. Сейчас будет полон. Веку. Да зачем ты известняк взял? Все, в принципе хватит. В принципе, да. Нам уже все доступно, да? Угу, Почти. Блин, и дерево использовал. Так, где дерево? Валялось со тут пустырь просто Можно огород делать В пустыре тут олени валяются Нет, тут вот, только И мясо Блин, да Вот все. Давай крафт Конец то выключить. Вс, создал е е Так, давай по Построим ну, в принципе, можно, кстати, воду сюда надо пирать, да? Чтобы огород поливать. Так, да, блин. Бутылки с водой. Нет, бутылки с водой я никогда в жизни... Ну, я их вообще фиг найду когда-то потом. Ну, ладно. Телефон зачем? Вот телефон зачем? Зачем телефон? Да ничего нет, интернета нет еще и разбитый. то вот, реально, напишите комментарии, зачем телефон мне? Вот телефон у меня есть, но зачем на мой напит а да на это детали его разобрать. А ну можно в принципе, типа, чипы и что там взять. А ну можно в принципе. Так приеду давай, а то у меня тут зомби вечно. Конечно бегают мне тут все порть. Все помылся. Ну конечно что надо было скрафтить конечно. Чоппер. Оружица. Блин, надо радио починить. Это вообще не дело Ага, опять изоленты. Вот зачем это все надо было, да? У, -у, -у. У меня изоленты, кстати, есть. Можем, кстати, еще раз бегать. За, за этим. Всем. Вот часы, вот часы не понимаю. вот часы, ну это золото. А золото зачем мобилу можно оставить, копье нафиг не надо. Надеюсь. Во хотя можно мобилу это еще оставить, потому что. Если потеряю, то. Мне особо страшно, потому что они все равно не понимаю зачем они Воду, не знаю, тоже. Все в принципе. Нет, не все. Хотя можно переспится. Так. так, а что нам -то надо точно, чтобы я взял меня не зарань Так, вот это, вот это, болты. Угу. изоленту. ну изолента там сто процентов есть я вижу изолента там есть вот изолента у меня есть у меня тут все есть почти так телефон спрячет а то чтобы я не потерял его случайно хотя в принципе я потеряю там зомби есть но ну, мачете у меня есть это конечно очень хорошо. но... Так, нижний ряд уже готов. Вот эту штучку надо найти и вот бол болты. Болты там сто процентов есть. Этим я, в принципе, на сто Так, о, а вот оно. Сейчас болты только осталось, да? У меня сейчас показывается, что есть. Я сейчас радио остановлю. Реально, тут два болта осталось Да болты срочно находить Все, побежали, болты найдем И все, в принципе, радио у нас готово Да, кстати, да Можем уже, кстати, в этой серии радио сделать Если мы болты Очень. А вот, мне хочется пожрать Давай, есть Что, я настолько то что ли? Я на не настолько же что голодный, чтобы А вот зомби. Пошел отсюда. А ч, подобрать ничего не смог? Э, в смысле, это что за зомби? не за зомби. А ч, все стырил что ли? Бинты, на ну, бинты мои. Мне надо, надо полностью все... Вот тут сто процентов уже то есть. Да. Нету. Не, ну можно щенка выбрать с собой. Ну, жалко его тут оставлять. Тем более щенка. Ой, залета так раз. Хотя на нее уже не нужна. Подшипник. Спиера можно сделать его. Те, кому он нужен. Может. О, а это же это не... О! А я тут даже его не находил. Опять то же самое золото. Блин. Это уже плохо. Это что такое? Ну, Какие-то новые вещи. Надо Но уже он все спирить. О, вот, ну тут еще надо штучку. -то. пиво нет, зачем пиво мне ну, это я тоже там что-то с ним придумал цена вряд ли что-то интересно о лу я кстати про него соплю о кисак в принципе можно взять да? в принципе ну хотя зачем у них есть вместо чего вместо. Ну, если ты вместо М -м -м -м, Мясо не есть, в принципе, хватает, так ты <с Ecstasy> а мне в принципе не надо. Так здесь тоже ничего нет. Бутылки опять пускаем. А то скорее всего я ее положил. Все, больше ничего нет. Да. Все, здесь все что я мог найти, я нашел. Вот они, вот реально, куда девать вот эти разбитые телефоны, часы, золото вообще. Вот. Чего? Не, я не могу пока. А мне, а пиво можно купить? Ой, походу отраюсь плохой Плохое пиво, походу, было. А зачем я вообще брал? Нет, мне реально нет вот этом. Одного болта нет, ну что это за фигня? Дайте мне один пол, пожалуйста, блин. Мы по почте туда болта один отправить, пожалуйста. Нет болта одного что за фигня. Одного болта не хватает. Ну как так-то? А, я могу применить? Ладно, перевязал. Удалить. Все. Теперь не голодно зато. Плюс ягодами только пытаться. А я могу еще не хватит. У меня 5 суток вообще. Я богатый вообще. У меня много толка. Так, изолент. Ну радиус орной починить не Нет, все нет. На не следующей серии я радиус сделаю. А пока мы только огород считай, построили. Офигеть не ну я не буду делать это вообще то очень долго стол вооружений это... это очень долго это надо серии 10 наверное ну тут реально за одну серию невозможно водичку ну, водичку возьмем да вот так давайте заканчивать будем Возле огорода, почему мы считаю сделали. Если понравилось видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.